Здесь волшебно, энергия переполняет, Я в восторге. Я рекомендую людям бизнеса, если бизнес стал серым, а жизнь стала... Это интересно, когда ты денешь. Вау! Это нереальное чувство свободы. Вырывается прямо с самого я ехала из полноты, у меня все прекрасно. <реклама> у меня любимый мужчина, о котором мечтала.